Всем привет, самок Срезки, игра, зуба, продолжение Нового года, часть 3 или 4 Третья, по-любому, третья. Это мало, кстати, 30 частей. сделать 10, ну вот же 20, 30. Ох ты, перебор. Да хоть как сколько он сможет. Ах, акция. Ах, 3000. ух ты, ⁇ -мо ⁇ слышите, а, знаете, у нас тут просто проблема в жизни возникла. В долларах нужно собирать, вам понятно. Нет, я не хочу это говорить. Это причина. Тоже идет во странах Украина и Россия. То к... а, Не буду говорить. Ну понятно. Напиши в комментариях, о чем я говорить. Это опасно. На смерть. Да. Реально на смерть. Знаете, о чем я Напиши в комментариях. О, прокачаю, точно. Есть не шанс спастись, это не тратить деньги, собирать на оружие. Вы не спалюсь и все Дальше уже понятно о чем я говорю. Так. Я помню не кидать. Не, ну в принципе. Они всегда уворачиваются. Отталкивающая штучка. Или же урон. Чтоб скорость, дистанция, чтобы быстро кидалась дистанция была побольше, не отталкивать не, ну давайте, Жизкие прокачки. А вы пока внеси лайк, подписка на мой канал. Сегодня будем качаться как можем. Это знаете, как качалка ходить? А сейчас коронавирус нельзя. Да, ну, кому-то можно рискуем там. Буквально. На секунду бах все капец все так через там видите пару секунд при призывается мои э, мышки мышки там есть такое как бравьи стартс копия копия так я вижу серебро есть мышка которые нападут на кого-то фаз это преимущество в этом будет мышка то будут какая они потому что они живут чем нет о это на привычки это поставил и тут такая старенькая. и больше такой ай прикольно сильно так проверяем прям кину так то как вы знаете из фильма под названием сейчас скажу как название он еще классно мотивирует фильм под названием кунфу пацаны кунфу пацаны найдете фоль... мой фильм там нашу рекламу пару штук две рекламы потом пропускай потом автомат пропускается и можно или может пропустить потом смотрите часовой фильм двухчасовой очень классный тикендуем э -э -э -э, слышь кусай его давай слышь На меня напал минут а, агрессивный блин фаз на него нужно э, иди детства отвали блин а не, не надо, пожалуйста дайте жить крысы крысу дайте пожить немножко так буквально дай дай жить Пожалуйста, дай жить. Не, -е -е, не иди ко мне. Это блин крыса. Я не могу в это играть. Когда ты один на поле воин, не один, все на тебя. Я не знаю, какие у него возможно, они меньше, поэтому я выиграл. Возможно, и да. Так что качайтесь слова чем проигрывать и вот и зачем проигрывать сразу все хотите не бывает такого нужно ждать бомба тебе сейчас будет слышь летающий нужно выжить немножко. иди отсюда поем на что облезать облизать я так и знал блин шва хотел, а тима тима тима подписчик он да ладно не может быть такого я просто равно накладцы вот и все и да блин косточку взял слышь она вернись там фаз на него фаз на него воруйте кусайте в него да но макс риск ворот. никогда ты если дом зашел я тебе там крыс запущу потом бомбу кину я не знаю какие не ловел кстати напиши да, комментарии вообще были знаешь мира знаешь не ранее низкие поэтому гой вторую карту катку рекомендую канал макс риск и канал общий робот они мне помогли создать ютуб канал Офигеть, блин новый год слышь что на меня знаешь? А ну пас на него. Еще пас на него. Кусайте его. На автомате будем так делать. В принципе, кидать еще на автомате. Жуйте, жуйте на него. А там еще кстати. Пас на него. Я без оружия, я просто хп взял. Не, ну с оружием, конечно, есть. Кусайте. Еще куча хп. Это что, прям праздник какой-то? Наконец-то. Хоть тут намиловать, да? Ладно. Приходи, приходи, угащу, угащу пирожками. Я буду явно кирды. Ладно, оставляем, это не важно. Нужно важно именно оружие взять. Ах, п, я думаю, важно. Более, не косточки, вообще. Подарки не делали, но вот. Оставляли хагашки. Аптечки. Я тоже оставлю. Почему, нет. Пас. Ко мне? делают Быстрее, камни ко мне. ну сколько убить то кстати убито очень много наверное копья у меня копья есть все обычно золотое а фин здесь не финна а лари спрячемся здесь Проверяем, возможно тут есть чувак, который засел. Нет. И пофкаш, почему это. Как бы грязыва Легко. Вот так смотрите ролики выиграйте. Вот таким способом. <с saturated> да, это мощно, кстати. Не прокачанный персонаж до тысячу кубков. Думаю, легко дойти. А вот дальше, дальше тяжело. Можно как-то постараться. Мы ему, конечно, брать 1500 максимум. 2000 я не пробовал. У меня там нету силы, да, зуба? А ну да, мне силу, давай, давай. Что? Можно, кто появится. Я прям точку занял. Четыре рака где-то они там идут. А, -а, -а! не надо тут идти. Эй, слышь, давай, че, блин. Шва за него. Видишь, куда он убежал? Сейчас на него нападу еще раз. Так, а что если уже огонь будет ко мне Ой-ой, что ж делать? Подождем, подождем. Подождать. Нужно... Ой, ой, кто управляет мной, э? Ваня, Ваня, Ваня. Вадиль и два НВА на Сразу. Погоня за последним. Так ждем. Может, сейчас тут уже битва. Битва! лари там. Ларри, нет, нет! <смех> Снайпер. Вот так нужно выигрывать Ждать! Атака! Ждать, защита атака! Fireball! Защита атака! Это в Корс Леганде. Давайте одну Это мне, кстати, новый персонаж будет. Я уж хочу уже новый преснаж качать, нового почему я такой старый, блин, Мэм. Да, ну как, ну, ну, ну хорошая хочу да ну хотя бы. Помните Дону правного? Ой, как да, давно, да. Да эти разработчики мне Дону, блин, пожалуйста. А, блин, ну еще слышу блин, паз него нужно. Он видит, да, все. Окей, покушаю может разработать то есть что я мог увидеть кого-то <смех> стоп а что реально если светится красным то что изибут это 4 ура Подожди, подожди как мне узнать есть враги можно не спрятались там да? не заедая пожалуйста не он хотел меня выбить. не выбить не подамся Слышь, а блин попадешься еще мне тут, а думаю победить. Слышь, Макса риска, сколько тебе летом было? Мне 7. Сколько? Слышь, сколько тебе сколько? было? Не видел. Возможно 6. Поэтому приедешь. Там семерка вроде. Мяя тем более лучше карта. Необычная карта, а лучше. Чтобы не случилось, для Ладно, ладно, слушаемся, как как как вы скажете. блин даже не покушать кушать прям спешим спешим давай давай давай давай давай давай блин не на максимум слышь Фаз сюда него, бам. куда ешь а? наверное красиво слушайте это реально э, как это значит, называется вроде моли вроде бы у уи реально уи Расим, такой. На, уи уи уи уи уи Бабах, тебе ч будет Иди отсюда? Лучше пойди лучше уйди, уйди Ну а я тебя о чем а -а -а. не подписка Делай кос я ж тебе показывал катки как выигрывать Тем Более это новая катка Новая гайд Не знаю как даже назвать Поэтому не буду как так говорить Просто показывать никого нету, покажим. Значит, кто тут сильнее, блин, спугался, блин. Так, значит, у нас тут новый персонаж, я ее не знаю, вроде бы Луи, вроде бы Ларри. Как ее зовут? Новый персонаж. Это зеленый. А, блин, крыса, крыса, крыса, блин, мне интересно с тобой играть, пошел вон. Сразу на меня, знаешь, вот за Битва. А, вот этот персонаж. 5 Лео, блин, что школьник, блин, сама играет, это не интересно. не надо ну, ну иди школьник блин ну блин ну бать мой школьник со мной играет не я быру школьника я учусь кстати в школе Семь 7, 7 лет значит учишься тем там образование разрешено а ты еще в садике поэтому нет да вот так нужно с этих вот детей побеждать а школьники выигрывают. А потом уже взрослые станем даже. Максимум какой то 10. Или там уже но обново. Бравли нового об но. кстати. Там уже можно 31 тысячу кубков соврать. Мелать уже 12 тысяч кубков. Теперь реально тяжело становится побеждать. Собирай кубки, чтобы победить проекты. Не знаю как в зубе но зуба копируют убрал. Так что возможно в э, зубе так же самое сила там 50 как не знаю даже в Браун старс есть всего 10 и больше все 10 есть как мне там на персонажа есть но доль больше я не знаю ничего поэтому чем дольше играем тем более, дольше знаем о кубке поднимаем это благодаря одному персонажу тем более я уже лигу хочу 10 -ую. так я 10, -10, 10 лиги по моему да а она да, бой Какого у вас У меня лучше вас? Щели вы у меня лучше Оказывайтесь. Напиши как ты побеждаешь. Не просто начал раньше катку. Я там просто кашлял. Когда-нибудь там забанили, такой шок. Да неужели мне нужно создавать новый канал? Вот я создал G-Waves канал. G-Waves Max Risk. Написал разработчикам больше так не буду. Я создал новый канал. Буду новые игры с маленькими. Молчат. Ничего не сказали мне конечно могу показать facebook переписку ну, ну давайте в принципе есть время думаю там да, может 20 минут думаю заканчивать а есть еще 6 минут давайте тогда покажу фейсбук мой а, кстати так да, кто не знает как найти группу фейсбук хоть там вас не заманили не ну в принципе, в принципе если там вот, я покажу это полный экран думаю нормальный экран да? так пишем значит зуба Facebook, находим его открываем я открываю через нового так удобнее вот даже есть ролики да ладно 5 минутный ролик зубы зубы что это такое китайский зуба и так заходим в зубу facebook да это официально facebook зуба и так тут вроде бы сообщение должно быть как там найти вроде это если не вот, посетить группу все, я в игре, в игре пригласи, там не знаю, вроде бы я ему написал, О, мультики, блин, пригуб, при блин, спалили. Не, не, не, не надо, не, стоп, стоп, кадр. Это не мой мультик. Итак, того, администраторы, вы где, блин? информация информация поим как написать разработчикам чтобы именно вы друзья э, так скажем ступили клуб или написали разработчикам я не знаю разработчики или нет вот значит нравится они а, поставлю а давайте к нему напишем вот даже сообщим вот так нажимаете пишите ну если там и если вы знаете Hello, I'm на геймс, games youtube games Google. это я написал такой, ладно 1 июля, кстати написал офигенно а ну-ка это говорится нам про то что э, дайте мне эти <laughs> да ладно я только писал здравствуйте и теперь могу и я получу больше класса в бутре. нет молчите думал, сна нас окинут, вроде чувака тут. Mm, лучше ну, так, ну, как, ну, переписку. hello привет, я в зубе играю или что? Я ютубер. По я ютубер. Могу я получить по игре? Я всем просто писал. Так, и держи. что я сделал? Ладно, мама. Привет, здесь вы можете полезную информацию. Вот. А теперь что играть зубу спасибо за интерес к зубе я пишу сообщение отметил правку сообщения отменил отправку сообщения меня заблокировали заблокировали здравствуйте у меня вопрос а что если меня забанили по IP на официальном сервере зубов? фейсбук чадном напишу где в Facebook, кто не знает, как вступить и пожалуйста разблокируйте меня уже наконец-таки он вот, зуба фейсбук нажимаете и присоединяться вы уже в игре какая это что такое еще Я тоже и по нажимаете присоединяйтесь вы уже в игре ладно тогда макс риск пишите знаете, пишите на русском Макс виска дискорд, вроде бы это но тут еще есть маленькие. Не-нет, какие макс? Ой, блин, только нет народ. Опа, по ошибку, вау, класс. Так, вступить. Приглашение не В смысле, блин. <с lunghes> Стоп! А где дискорд мой? А как это так? Блин, ну запустите ну, ну, меня хоть где-то нибудь, блин. Ладно, потом поговорим. Так, переписку почитаем. Интересно. Продолжать. Думаю, интересно. Помните, как мы встали одну он скрылся, оказывается, он по грязку стрелец и какой он несок Безумец. Энергетический. Ладно. Но я теперь его обой, поэтому не с ним сражаться эти утиберство. Ну, они так я с ним. Так, что наступает Отменил, отменил отправление сообщения. Кому то отменил, блин? Не что-то? Отправление сообщение Окей. Все нормально. ой блин, уже время. Ладно, ладно. Привет. Несомненно была веская причина, но по которой вас забанили на севере что ты сделал ну вот давайте признаемся я э, вендетство вот там три канала ту три канала канал создавать тут чаналы чаналы и два видео каждый день вроде написал вроде нормально нельзя да, так итак вот моя история может я не правильно написал я остался за три канала найти. Ну все, больше так не буду. Три <свы> YouTube канала. И три аккаунта Discord. Перебор. <свы> три аккаунта. Подожди, я же только один. Забыл. Каких три аккаунта? Я их обманул. Нет. Ау, не, не обманул. Я потом их забыл, канал все, их забросил. У только один аккаунт еще. Второй спасный шут. Проверяю там. Кларч Юноч. Меня с банди тоже выкинут. Точнее из того что я потом но тоже расскажу историю сегодня будет длинный ролик очень интересного дискорд поэтому разметим свои ссылки на видео в видео зуба Во... на вкладке есть разрешение на ссылку но на моих трех каналах было два видео в день Точка. Зачем точку поставил не знаю и меня завалили за спам а вернуть вернуться снова вернуться снова но я не буду публиковать так много видео. Интерес уже пропал. Я могу дать вам ссылку на свои каналы. Хорошо, если вы позволите. Вот я его добр Теперь мы становимся злыми, друзьям Все, хватит уже. Жалость. Теперь мы должны быть злыми. Кстати, это группа какого-то ютубера. вроде бы этого... его снимаю. Ладно. Забудьте. Вот он. Вот. Вроде это мол. Точно. Так, ну что, давайте тогда продолжим интересную историю. И все. Что им в ответ? Все же, пора уже написать им. Прям, прям такой, правиль, правильно. И точно, Точно. Ну, подождите. Так, я же до сих пор в тюрьме. Сколько там. Вот тогда будет 2021 год и 20, 21 июля можно написать, я имею право написать, да, что чтобы хоть как-то они мне ответили. но из-за того, что нужно в тюрьме отсидеть один год на зубе, какие же правила нашей жизни, и тут а 6 месяцев тут, а собственно от написано, я вот не знаю, как мне отсидеть в тюрьме, Это тоже интересно. Ладно, подождем еще один год. Интересно, я написал хоть ей живет в городе. Кстати, кому, кто мне написал, хочу найти убить. <laughs> Чего прикольно? Найти убить. Компания, ага, зубы. Бил. Окей. Что, что за games? разработчик официальный окей наверное уже пробулись мы не сообщили там кущим сообщим ладно забудьте теперь ту историю мы с ним общались уступить там участники да, вот он меня кину я вступил привет у меня от еще 500 кубков можно вступлю в клан да заходи. я такой вот кину ссылочку макс зайди в комнату 2 вот свою группу это через, там про за что я ничего не взял м эм, просто поиграть это как стать из я тоже хотел играть так же самое. но там во стримах я там будет смотрел что он вроде так же самое Думаю, что Алмин тоже стрелец. <клёх> ну реально, похоже. Просто поиграть. Кто любит играть? Стрельцы, близнецы возможно. Или нет, он то и то делает. А не весер туда, туда, туда, огонь. стрельцы, которые бу -бу -бу -бу -бу -бу делают. Ну примерно. Извини, но ты сильный покупкам в игре. Так, не со мной. Зайди в группу в комнату голосовом. Явно ну, стрелец там два человека сидят, тыщи третьего. А -а -а. Так. Хорошо, спасибо. Давайте... Давайте все же поиграем. Все, все же три. Давайте поиграем, да? Один месяц прошел, кстати, этого года. Окей, скину ссылку. Ты вообще нормально? А. Зачем, видимо, выкидывать телефон? Навальный. Я написал. Перебор. Значит, что там было такое сообщение? Написалось сообщение. Как победить 15 горгули Во-первых. Э, Подождите, там. Ну, давайте вступим потом уйдем. Там хоть можно ступить? А ну-ка. О! Да ладно, я в игре. Так, вот. Сообщение. Вот это я просто как мне дефать горгуль но ну, это сложно да это не сложно я за депо вчера покажу сообщение Сейчас, подожди подожди я покажу что возможно подожди вот 15 гаргуль. ролик смотрите ролик зуба класс ребенка в горгуле дальше попробую уничтожить экономику но я думаю я доказал да что можно но это же неправда, алло, До максимального наступления этих горгуль. Но а что если враг прячет горгуль? Алё. Уже три предупреждения. Удаляем канал варкич. Второе. Возьмите себе в колоду либо пирамантов, либо орков, копеечников ну или кринов и попробуйте правильно разыграть. Правильно разыграть. Напиши, как блин. Это комедийка. Да ладно, то да нет, у меня тут есть другое Возьмите себе в колоду, ага. ведешь, видите, нас горгуль, удаляйте игру, выкидывайте телефон и живите спокойно. Это бомбанули, Что выкидывать? Что вот, с вас? Фух. Так. В этом ролике там было указано. Блин, там удалили, кстати, сообщение, которое вот, вот, писали. Блин, где другой другой север? Парни. А что с кланом умер? Да, да, -да я про это, кстати. Я тоже ушел с клона. Это будет как будто на стриме, слушайте. Вчера лидер хотел передать клан желающему. Чего? Желающему! Переходите в клан AliveBed. Я в клане это не дрон дрон к вам вроде бы узнаете все живые игроки в нем ну Аксина где там активность. всем привет есть кто на связи скорее всего нет, терять... не терять надежду скорее всего не терять надежду Я не понимаю что они пишут или надежду какую надежду Братцы, кто еще в палачем не давайте переходить в клан Импера... империя что не так? Спасибо. Что не забанили меня. И не выгнали. А тот русский не уже вот так просто. что не забанили Правильно написал? Так пожалуйста, не заблокируйте, как мне зуба. Блин, до сих пор не пускают. Отпустите уже мне. Вопросы по игре. Ну, блин, я открыли какой ли сообщение. Класс, класс, класс. Все, все. И удалить то сообщение можно. Реально можно сделать удалить. Гайд, гайд, гайд. Нет, нельзя. Я понял. Отлично. может не выгонять. Нет, чего не понял. Вот такой процесс. Что нет? Спасибо. Что не За баннение. Ладно, пока не реклама тут не буду игру он сам посмотрит ой блин спали. уходим уходим прикольно было пока и побывать недавним действием что делать пиши комментариях, не разблокируем чем или не ладно ладно все достал это все свою клан свой и там хай будет активность ой блин открыть конечно здесь и так друзья объявляем создает макс риск новый клуб зуба просто зуба так нажимаете плюсики вверх и макс дает. кстати он создал клан еще один бессмысленница дух тон я, я думаю этом потом в будущем будет завалите на канале у макс риска сделать так давайте games начни со шаблона games конечно мы потом конечно нужно будет делать вот, блин, робот спалили окей okay. mm -hmm. подожди как-то написали они? о зуба офлайн, точно так же самое хочу зуба дискорд хочу что все знали что если не заблокировали то снова сейчас только в новом дискорде да. вот такой вроде правильно будет не нашли че поисках по дискорд оплайла а давайте еще макс риск напишем трэ мах риск вдруг не там ходится пообщаться зуба таре макс риск дискорд все новый дискорду сделал открываем юбилей ну потом добавим там так смотрите код как там код добавить вот ну код вписывайте как-то его все. всем удачи пока а, блин не мы, мы ничего не, не поиграли это было конечно очень классно но теперь мы поиграем когда я буду делать стрим тогда я ссылочку еще все закрываю угол было реально классно узнать правду а, по мне, про меня правду вот это тоже пучку подожди этот экран нам увеличил подписчиков нормально сделал или ничем меньше еще меньше ну да блин сейчас блин как то найти фишку. думаю они меня разблокируют хоть, хоть как то в мире разблокирует или нет блин я уже жду полгода ну нет не полгода скоро полгода потом через год и все вроде бы не уже полгода это июль а июнь июнь полгода Скоро полгода, кстати, через месяц полгода 2021 полгода, а потом к 2022 году, думаю, будет еще код, все нормально будет. Знаешь, куда побежал, знаешь? The guys, the guys, like, вот the вот за гайз, лайк, подписка. Мне заблоки... разблокировали. Э -э -э -э разблокировали э -э -э заблокировали, заблокировали. Заблокировали меня отстань. Че так много игроков, слышите? Ну борзы, борзы. Куда я пошел? Мне заблокировали в Discord официальном, не зубам Поэтому, sorry, но я буду тебя А что побеждать, хоть как-то? Как-то хоть как-то. Иди сюда. Иди сюда. Не, вот я добрый, слушайте. Потому что мне написал сообщение. Потом обратно, обратно ключу, и потом читаете Я ничего не понял. Значит, это значит, что добрые, не умные, оказывается. Так что не быть умными. Тихо, успокойся. Я злой, я злой. А -а -а, я злой. А -а, иди сюда. Я злой. Встаньте в убью, в бубь, все кости, Я злой в зубе. Я в злой зубе. А -а -а, давай, давай, выиграем, выиграй, выиграй. Злой. Вот, вот так нужно побеждать. Злым нужно быть. Это все. Все логично, друзья. Будьте злыми и побеждайте в зубе. Но если быть очень злым, например, весь роликов на этом канале. Каждый день, то я думаю, вам будет всех бомбить очень классно но если так будет знаем если что-то это значит ну например поднимется активность ну ну да если будет очень мало в дискорде там друзей то я уже буду весь роликов я будет я не знаю что цена будет конечно это прям нереально реально конечно если там ничем не занимаешься ты снимаешь снимаешь снимаешь джейд джейд опять блин я тоже крестина король блин а что, король донатер да блин донатер да блин пошел ты лол пока ну надо быть злым точно я злой я злой я злой я злой давай нападай трус подлый трус нападай блин блин я злой я злый хочу катку хочу катку давай, давай, злый сниз, сниз. А -а -а -а -а. порву всех вот так нужно будет зубим только так побеждать так, давайте зайдем в дископ, покажу, что это правда сообщение повторить нужно. Это, это мотивация. Мотивация. Еще, кстати, есть ролик он, на канале. Мотивация для зубов. Такая мотивация слабая. Слушай, это послушай, и все, нужно другую мотивацию. Вот такой вот. Злой, злой, а -а -а -а. И поливать на тебя. Вот так тоже. катку, пока что. Пока я зайду в дискорд и покажу вам сообщение, что реально такие если игроки, говорят Ты добрый, пошел ты Ну не знаю как Это 20 точно Мотивационный ролик Что не так Спасибо, я там про это сообщил Спасибо, что не звони не меня Ничего не понял Вот так написал Это значит что добрые классы не выбирайте Добряте свой класс все и как выбрать злой класс это вам вопрос джей это победил слушать быть этим чуваком как этот черный пайца заяц будьте зайцем вот лучше. я не знаю как какой это персонаж мне его нету я у него будут вот и все Зайца выбейте мне, пожалуйста так чтобы быть злым нужно записать часовые ролики не ну, подожди перебор чувак човка вот сейчас уже хватит 35 минутный ролик это максимум. Хватит, перебор ты сделал. наш агрессивный. Мы должны всех бомбить ютубера из зубастеров. Именно самое главное, чтоб ты бомбил именно вот вкладки видео. Вот там ты должен быть забыл комиксы. молния бомби. Пози. Да неужели, блин? Так, окей, окей, Бомби по Бомби Мулл, Бомби десятку, Бомби Шампанова. Там есть этот Тимафа, о, вот, с геймингом. Бомби. Все, ты должен всех ютуберов одолеть, чтобы стать злым, чтобы стать еще злым. И так, я тебя, тебя развалитирует, су Тебе дадут там фанаты, их не знаю, что там будут. Активно сдадут и все будет классно. А сейчас что я вижу себе? Вижу мне не вижу, то мне бросили. Да, там мне, не буду бросать, там сейчас там да. Наша цель с популярным зубим. И но ну, если хочется на мастер популярным, то будут классно объединиться, а то там уже банда есть. Кстати, с гейминг и молин уже банда. И типа фа. Тимафа. Тоже банда. Три на 1, нечестность. Несправедливость вообще. Они еще с Украины так что найди меня убью тоже mm -hmm. ну, в общем все заканчиваем если ты теперь давай вместе записывать вступаю наш клан зубам новый клан я там ссылку скинул в закрепленном комментарии только там чтобы прям просто комментарии нашли комментарий и написали комментарий комментарий это первый шаг к тому чтобы стать злым и победить у всех зубастеров теперь нужно чаще запускать, запускать ролики о а чем угодно о а будущем кстати о а будущем пускать качественный уровень. но дело в том что у нас нет по оборудованию поэтому сделай себя максимум например количество а если играть субботу просто но играй и как я сейчас ну нужно еще раз больше дети 10 раз быстрее чем я поэтому всем Спасибо за просмотр, с вами. Макс Риск. Всем удачи, Бакан. Приземлимся.